Уважаемый Владимир Владимирович, а вы верите в чудеса? Мы с Дедом Морозом верим. Поздравляем вас и всю Россию с наступающим Новым годом. Эта песня сегодня звучит для вас и для всех россиян. Владимир Владимирович, тяжелый был год, Но не унывает страна. Коронавирус победит наш стойкий народ И это пожелание Россия от меня Пусть в новом году не зайдет, Достой наш народ гениальный В новом году нас удача ждет Пусть будет все у всех, что в реально Успехи и удачи пусть массово придут планы Проекты все сбываются Пусть много позитива они принесут И все мечты осуществляются Пусть в новом году чудо зайдет, Достоин наш народ гениальный В новом году нас удача ждет Пусть будет все у всех шедеврально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 все вместе пусть в новом году Чудо нам придет За это мой тост музыкальный В новом году нас победа ждет Чтоб в жизни было все вшедевреально В России будет все вшедевреально С Новым годом, Россия! С Новым годом, страна! Счастья нам! Уважаемый Владимир Владимирович, в самом начале этого послания я спросил вас, а верите вы в чудеса? А я верю. Год был очень тяжелый, но у нас все будет хорошо. Следующий год переломный. Я не прошу у вас ничего. Я предлагаю, возьмите меня на работу. Да, это чудо. Надеюсь, я буду очень полезным специалистом в вашем пиар-департаменте, а может быть, какой-нибудь телеканал, конечно же, с вашего доброго слова возьмет меня на работу. Счастья вам, успехов и процветания нашей стране. С уважением, Вадим Рафаилович Саматов.